Всем привет! Ксения Собчак еще в самом начале недельного локдауна сообщила, что она на эти длинные выходные улетает в страну, где точно нет карантина. Поклонники долго гадали, куда же именно отправилась телеведущая. Как оказалось, это была прекрасная Италия. Правда, возник вопрос, каким образом удалось пересечь границу, ведь Виталии упускают либо граждан с видом на жительство, либо тех, кто прилетел с бизнес-целями. Судя по всему, у Собчак были серьезные бизнес-цели, ведь именно в Риме Ксения решила отметить свое сорокалетие. «Лучшие выходные с любимыми людьми» опубликовала пост Ксения, как только прибыла в Рим. И действительно, компания у нее подобралась замечательная. Вместе с Собчак по городу гуляют и инспектируют самые лучшие рестораны итальянской столицы, также дизайнер Александр Терехов, продюсер Михаил Друян, предприниматель Ирина Вольская, ну и, конечно, законный супруг. Режиссер Константин Богомолов. Именно он первым опубликовал 5 ноября трогательный поздравительный пост, посвященный супруге. «В твоем смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости, поэтому в твоей нежности нет лжи с твоим днем». И, судя по количеству комментариев, попал в точку. В свою очередь, Ксения Собчак на своей страничке в Инстаграм оставила пост для своих поклонников. Спасибо всем за такие теплые поздравления. 40 – это новые 20. Я уцелела, я с любимыми людьми. У меня растет прекрасный сын. Желаю самой себе поменьше строить планов, а просто хочу жить и любить, получая радость от каждого мгновения.